Вот смотрите, вот стандартная посадка. Вот. Вы садите луковицу. Вот, потом с нее вот корешок, он как бы выходит вверх, а потом заворачивается и идет вниз в землю. И один нарисовал их тут, может быть, сколько угодно. Чем больше луковицы, тем больше. А это росток, он идет вверх, из него листья появляются, и цветы так называемые. А теперь мой вариант. Вот я садил так, все прекрасно, корень пошел вниз, а росток, он вниз не пошел, он ориентир вверх-вниз э, э, как бы помнит, да, и пошел сюда по своей программе развиваться. И я не вижу большой разницы, или корень так и загнется, или э, росток изогнется, ну и что, то же самое вылезет. И все. Единственное, в чем тут отличие может быть, что этот немножко позже. Вот. Дальше, чтобы не отрываться от темы, можно ведь еще и боком посадить. Вот не надо вот это стандартного стереотипного мышления, не надо повторять друг за другом. Вот корень пойдет вниз, а росток вверх. Быстренько. Вот, вот так он вот приходит. Да? Вываливаете сюда ее, в коробку. Коробка из подсоха в любой момент. Опилки должны быть мокрые садите ее вот так вот, это на проращивание, понимаете, проращивание, и эту рядом, вторую там, уже по две идут, вниз, поняли, не вот так вот, не вверх, а вниз именно, вот это мой вариант посадки, там, конечно, как хотите, так и делайте, но я буду так. Беру вот такую крышечку, наливаю воды, чтобы дно закрыло, и э, опускаю их ростками и корешками вниз. И все. Пусть стоят. Дальше. Вот в такой упаковке она приходит с опилки. Не опилка, а там мелкая стружка. Вот. Что я делаю? А я вот здесь вот разрезал. Вот. И налил туда воды. И когда она опилки пропиталась, я лишнюю воду слил. И все. И в опилках вот она у меня будет а, проращиваться. А, что я хочу добиться? чтобы ростки пошли. Вот сейчас она в таком состоянии. Ну, вот это есть росток. А бывает, что ростков нету дальше это просто опилки такая коробка из-под сока опилки сюда положил, где-то в палец толщиной пролил их они постояли, пропитались влажные, с лишнюю воду слил и опять же ростками вниз я положил все. Вот. вот это вот стандартный метод посадки, как все друг за другом повторяют это пластиковая бутылка с пивом. Вот земля просто туда углубил. Земля рыхлая, хорошая. Дальше что происходит? Я ее пролью немножко и луковица сама вот этой тыльной стороной, которая это не очень, конечно, вот вот, вот этой тыльной стороной вот так вот, если да, вот это она и боками. Она будет впитывать эту воду и запустятся процессы роста вот и она должна э, ростки идти и я уже буду видеть она не будет накрыта землей я буду смотреть как она проснулась не проснулась это на салфетке опять же вниз э, ростками сейчас пролью лишнее солью воду и буду вот так вот проращиваться вот такая желтая кала а вот эта вот кала осталась у меня красная я как ее буду делать вот в отличие от стандартного, когда ростки и корни вверх, я их буду проращивать уже вниз. Вот это вниз будет, да? А вот эти вот, две осталось, эти будут боком проращиваться. Я их углублю туда, боком. Как на вот этой картинке. Вот так вот боком. Вот стандартные буду проращивать и буду вверх ногами проращивать. Вот так я проращивал, и вот это уже пройденный мной этап. Действительно, росток идет вверх, а корни идут вниз. Луковица-то понимает, где вверх, где низ. Вот так вот ориентироваться. Корень никогда вверх не будет расти, он разворачивается, идет вниз. А росток вниз тоже не будет расти, он разворачивается, идет вверх. Она знает, где вверх, где низ. Так что без разницы, как садить, хоть так, хоть так.